Друзья, привет! Сегодня поговорим о голожопости. Простите за это слово, но по-другому я никак не могу назвать тренд на голение пятой точки у различных исполнителей, блогеров и всех остальных. Вообще меня на это видео сподвигла реакция моих детей. Мы едем, и иногда они меня просят поставить музыку на телефоне. Ну, я поставила им какую-то музыку, и там была мару с клипом «Мария». И мои дети такие говорят, «Мама, посмотри, у тёти попка голая». Почему? А что я могу сказать над это своим детям? Ну, потому что почему-то продюсеры решили, что привлекать внимание к этой исполнительнице они будут с помощью ее оголенной пятой точки. Ну, дети как бы еще этого, мои маленькие, они еще этого не понимают. Но вот эта вот тенденция, она меня, честно, начала уже немножко раздражать. И все это э, приходит как раз отсюда, из Америки. Из Америки, потому что вот эти вот Бионсы, Джей Ло и многие другие исполнительницы, они вечно выступают в купальниках. Ну, как бы в купальниках, давайте назвать вещи своими именами, в трусах. Но если к Бионсе нельзя отнести выражение «поющие трусы», потому что у нее действительно есть голос то весь остальной мир считает, что этой оголенной пятой точки хватит для того, чтобы привлечь внимание слушателей и зрителей к исполнителю. Я вообще недавно прочитала статью о нашей иммигрантке из Сибири. В Нью-Йорк Таймс, по-моему, эта статья была. И там написано, что наша женщина, по-моему, ее зовут Анастасия, прославилась тем и набрала полтора миллиона фолловеров в Инстаграм, благодаря тому, что вот она идет по улице, и такая бац, ну идет она в юбке, бац, юбку приподнимает, задницу показывает и опускает юбку. Ну или такая была очень веселая фотография, где она стояла рядом с американскими полицейскими в Нью-Йорке, и опять же у нее была приподнята юбка для того, чтобы было видно ее зад. Ну вот, как бы, вот, вот, вот такой вот тренд. И самое примечательное, что в этом надо было посмотреть на лица полицейских, хоть они были и в масках, но там по глазам было все понятно. Читалась женщина, что вы делаете, что вы от нас хотите, отойдите от нас и уберите свой голый зад. Вообще это все так противно и мерзко, потому что это формирует наше будущее поколение. Вряд ли кто-то из нашего сегодняшнего поколения воодушевляется певицами советской эстрады, которые стояли в простеньких платьях, но то, как они пели, их приличные лица, выражали очень много достоинства, а главное, что от них требовалось, это наличие хорошего голоса. Но оказывается, сейчас ничего не надо, сейчас надо, чтобы у тебя был хороший зад». И я не спорю, что у многих этих женщин действительно хорошие, красивые зады. Но тем не менее, вы знаете, я не думаю, что это очень клево ходить по улице и показывать свой зад, для того, чтобы на него посмотрели. Причем, когда я читала ее интервью в этой газете, она говорит, я никогда не делаю это там типа на детских площадках. Но если ты сделал это на детской площадке, ты вообще, наверное, должна быть отмороженная на всю голову. И я никогда не поднимаю юбку больше, чем на 5 секунд. А, ну все, все, блин, это все, это уже исправило всю ситуацию, да, все. Теперь можно сказать, женщина, ты приличная, продолжай в том же духе. И почему я говорю, что все тренды на это оголение своей, Попы они идут отсюда, потому что я видела выступление на американском Суперболе 2019 по -моему, года, когда выступали Шакира и Джей Ло, Дженнифер Лопес. И вот там конкретно прослеживалось то, что нужно Плепсу. А что нужно Плепсу, оказывается, на сегодня Голый зад. Так вот, когда там выступала Шакира, все еще было ничего. Но когда вышла Дженнифер Лопес в костюме, я не знаю, какого-то Садамаза, но я такого вульгаризма или какой-то такой вульгарности это ну ребят это это еще надо было постараться сделать это настолько пошло и вульгарно я вам честно могу сказать эти движения я понимаю что она человек уже взрослый скажем так она женщина в рассвете сил но за 50 или там 50 лет и уже настолько у нее корявые даже вот эти вот Танцевальные движения, ну то есть ножки не разгибаются, все как-то закостенело. Я не хочу быть, знаете, бабкой, которая гундит, там, а проститутка-наркоман. Но это действительно выглядело примерно так же, как выглядят выступления Анастасии Волочковой, если сравнивать их там с другими танцорами. Это было, ну, ну очень плохо. Очень-очень плохо. А помимо этого, это было еще очень-очень пошло. У нее на один костюм был одет другой костюм черный. Я же говорю, выглядел он как костюм для игр Садамаза. И когда она там, простите, сзади оттопыривала свой зад, вот костюм, который был под черным, он из-под вот этих вот трусов выглядывал, простите, как прокладка. Ну то есть это просто, это просто уровень ниже дна. А когда на верхний костюмчик сняла и осталась таком вот серебристеньком, и стала там на пилоне крутиться, я понимаю, ты в прекрасной физической форме. Потом, конечно, очень многие блогеры, это все обстебали американские, Бен Шапи сказал, ребят, ну я как бы с детьми смотрю финал Супербола, Но ну, это у нас как чемпионат там, мира по футболу, мне как бы не хотелось своим детям показывать стриптиз, но это натуральный стриптиз, причем уже от достаточно... Пожилой женщины, хорошо выглядящей, ничего не могу сказать. Но, но, но это такая пошлость была, что ну, на это просто было противно смотреть, лично мне. Но ну, а почему я стала это смотреть? Потому что американцы, а у меня их много друзей на Фейсбуке, они стали это все постить и петь дифирамбы, как это все было прекрасно, как это все было хорошо, как это все было красиво, ребята, но... Я вам советую это просто посмотреть. Наберите там выступление Шакира и Дженнифер Лопес на Суперболе. И вы это увидите и сделаете уже выводы сами. И интересно очень узнать ваше мнение в комментариях. Также вам кажется это... Ну, как бы гаденько, неприятненько. Эстетически просто ниже плинтуса. И я понимаю, что сегодня достаточно сложно стать популярным. Ну, как бы такие времена, когда э, интернет тебе может быть, как бы случайно и выкинуть на поверхность. Также... Ты можешь всю жизнь там быть неизвестной личностью и болтаться. И, конечно, многие готовы показывать и зад, и вперед. Да все что угодно готовы показывать, лишь бы просто стать популярными и начать зарабатывать деньги. Но это какой-то тренд, какой-то убогости, понимаете. Это все равно, что в знак протеста прибить себе яйца. Да? там У нас же был какой-то в России активист, там, против чего-то протестовал и прибивал яйца к мастерам. Но это где-то из этого уже уровня. Но можно голым бегать, можно вообще голым ходить. И пугает-то не это, пугает то, что то, что сегодня люди едят. То есть без хайпа получается, что если ты там талантливый, у тебя есть голос, ты умеешь держаться, ты выглядишь прилично. Ну, получается, что без хайпа, и без твоего голого зада ты не можешь пробиться. И это очень-очень печально. И почему я в самом начале заговорила про своих детей? Потому что по реакции моих детей мы видим, насколько странным это выглядит для такого незатуманенного мозга, для детского мозга, который все воспринимает вот так. Это потом я понимаю, что они вырастут, и они привыкнут с этим голым письком, попкам. Но, но один вопрос, когда это голое тело, я вот как-то была в винтажном магазине и за 20 долларов, причем это для Америки очень много, я купила такую вот картинку с с голой Мерлен Монро, где она там таксует на дороге черно-белую. Но это было красиво, это эстетически было классно. Причем она была полностью голая. У нее и вторичные половые признаки были оголены, и первичные. Но есть красивая эротика, есть красивая ню, Все это существует, но это надо продумывать. Это не то, что, простите, ты... Идешь по улице, задираешь юбку, посмотрите на мой зад. Это нужно очень-очень четко продумать, чтобы это было красиво, чтобы это было эстетично, чтобы это было достойно. Особенно такие вещи, особенно вещи, которые касаются там, оголения каких-то частей тела. И никто не будет брюжать как я сейчас на камеру и говорить, боже, какой ужас, какая пошлость, какая вульгарность. Понимаете? Но я понимаю, что нас а самое главное подрастающее поколение пытаются накормить тем, что б, ну не как бы это даже не фастфуд, это я не знаю еда просроченных продуктов с помойки. Вот это уровень вот такой сегодня и страшно, что для нас всех это кажется нормально. Ну уже простите голопупая тетя, поющая на сцене и транслируемая в любое время. Не кажется нам чем-то таким заоблачным, но это кажется нормально. Ну, сейчас вот так вот. Вот сейчас вот так вот модно, понимаете? Но ну, а вы, пожалуйста, напишите, что вы думаете на эту тему под этим видео, оставьте свой комментарий, потому что мне хочется понять, я одна такая, как бы, старая ворчащая бабка, или вам тоже кажется, что это недопустимо, и это, как бы, очень-очень пошленькая, какая-то неприятненькая тенденция, мягко говоря. Все, ребята, пока-пока, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте палец вверх, если видео понравилось, и вниз, если не понравилось. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.